Итак, дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Давайте рассмотрим, как зарегистрироваться в новой замечательной международной компании, рекламной платформе Sea Global Network. Вы получили от пригласителя или, как мы обычно говорим спонсора, реферальную ссылку. Эту реферальную ссылку вы вставляете в браузере или если она синим цветом, все нормально, как правило, нажимаем на нее и вверху, пожалуйста, в браузерной строке посмотрите, чтобы обязательно логин того же пригласителя был. В данном случае у меня тестовый кабинет, поэтому нет смысла регистрироваться здесь кому-либо. да Обязательно берете ссылку в вашего пригласить и, и человека, кто вам дал эту информацию. Так, после этого, когда вы нажали, у вас открывается вот такая картинка, и вы нажимаете на Join Now. А, если есть возможность, в принципе, вы можете сделать перевод на а, русский язык, да, перевести на русский, как удобно. Но поскольку международная компания, поэтому я всегда рекомендую, конечно, писать на рус... на английском языке. Но компания, в общем-то, здесь и а, говорит о том, что русскими буквами тоже. Но я рекомендую на английском языке. Итак, first name. Вы пишете здесь а, свое имя, первая строка имя. Ну, допустим, Иван. Так, сейчас, секундочку. Иван. Last name – это фамилия. Так, ну я тут, чтобы быстрее, русскими уже здесь э, буквами. Но говорю, что лучше латинскими. Дальше, дальше, дальше. Выбираете страну, но не суть важно. Так, не суть важно, но тем не менее я ищу Россию. Так, Россия, е e mail дорогие друзья, здесь, э, конечно, желательно международную почту. И, допустим, там собака ком. Так, юзернейм – это ваш компьютерное имя, ваш компьютерный ник или логин, как угодно. Так, ну какое, допустим? Так, так, какое? Ну, то же самое лес так допустим до да, стрелец пароль пароль вы пишете из комбинации цифр и бог слишком простые пароли пожалуйста не пишите но на начальном этапе пока вы а, деньги не заводите можете и попроще потом переделать когда пойдут финансы да и так пароль вы пишете комбинацию цифр и букв затем здесь вы повторяете. Так, давайте я вот здесь напишу просто. но ну, это, как правило, не меньше 8 знаков. Дальше вы отмечаете галочкой. В принципе, здесь вы можете посмотреть условия, почитать. Отмечаете галочкой и нажимаете на registration. Все отлично. После этого система вам Говорит о том, что вы должны будете зайти на электронную почту. Приходит письмо вот такое вот. Нажимаете на него. Если нет в основных папках, посмотрите в спаме. Тоже некоторые говорят, что есть. И чтобы активировать, у вас здесь синяя ссылочка будет. Все. На нее нажимаете. И происходит активация. По логину... И паролю вы можете уже заходить. Но у меня здесь... Так, что здесь на русском языке? А, у меня в другом... Да, в другом браузере, потому что еще открыто, чтобы показать. Но здесь вы снова также выходите на сайт свой. Дальнейшие шаги, дорогие друзья, дальнейшие шаги, допустим, вы зарегистрировались, заходите в кабинет по логину и паролю, а заходите вы уже так сейчас секундочку так я зашла но покажу вам так еще раз каким образом вы заходите так вот здесь у вас будет вход слово вход на панели но тут картинка полностью должна да немножко притормаживает но суть понятна так, и выскакивает вот такая табличка. Вы свой логин и свой пароль пишете и заходите. Для чего? А, но вот здесь пока выскакивает реклама, мы ждем, когда она просмотрит. Думаю, что потом это уберется несколько секунд. И... Так, ноль. Так, ждем, ждем немножко. Да, вот кабинет у вас, друзья. Во-первых, во -первых, вы должны свои, э, к своему спонсору обратиться и спросить, встали ли вы у него в матрице и как личник. Это обязательно, потому что бывают случаи, когда улетают ну, к админу там или в Зимбабве, условно говоря. да так Если все нормально, вы встали, то все это в ваш кабинет. Что здесь важно в вашем кабинете? Так, видите. Общий э, заработок еще нет. Общее количество обращений – это ваши личники, дорогие друзья, здесь. Но здесь еще ничего нет, мы только открыли, да. И сколько рекламных пакетов вы покупаете. Так, вот здесь у нас выход. Что здесь необходимо? Видеть. Так. Так. Ну, это вот панель здесь вот еще оно в другом формате показывает ну вот здесь э, э, серфинг 60 дней вы должны будете просмотреть сайты для того чтобы получить два подарочных пакета по 25 долларов и потом даже на бесплатном статусе это абсолютно платники бесплатники получают за 60 дней когда просмотрят и они вам в дальнейшем дадут уже деньги, Но для того, что если бесплатники заходят, да, они после 60 дней должны хотя бы на минимальный сильвер вход членства зайти для того, чтобы уже эти пакеты начали работать. Все пакеты и платные и бесплатные вам дают ежедневно дивиденды, начисления до тех пор, пока вы не получите удвоение. То есть пакет за 25 долларов вам в конечном итоге должен дать 50 долларов. А, за сколько это зависит от прибыли компании, но в дальнейшем мы с вами на других встречах и роликах об этом скажем. Пока мы все в процессе изучения. Но это вообще классно, конечно, удвоение за несколько месяцев. Не за годы, а за несколько месяцев. Хочу обратить внимание. Так, что здесь важно еще? Финансовый раздел есть. Где вы вносите депозит. История депозитов. То, что вы вносили. Уход – это вывод денег. Друзья, здесь еще есть перевод электронного кошелька. Как я поняла, но мы в дальнейшем тоже более подробно узнаем. Можно будет переводить участникам друг другу это вообще замечательно бонус от матрицы продукты компании это рекламные продукты реклама здесь нажимаем и тут вы видите вот наши любимые пакеты будут за 25 долларов затем рекламные кредиты можно приобрести текстовая реклама баннерная и так далее Uh, Все для того, чтобы мы могли продвигать. Так, ну мы с вами говорили о том, что uh, мы зарегистрировались и зашли. Какие наши первые действия? Ну, во-первых, вы видите внизу uh, свою реферальную ссылку. Вот она, вы ее можете уже давать uh, своим uh, людям, кого вы будете приглашать. И личники, они будут вот здесь в этом разделе отражаться. И очень самая простая работа у вас будет, это серфинг. Это серфинг, начать серфинг. Вот здесь вот. Так, и здесь идет просмотр а, рекламы. Достаточно 10 сайтов ежедневно для того чтобы ваши рекламные пакеты а, приносили вам ежедневный доход и дальше идет картинки красивые где вы должны нажимать на 2 одну из двух одинаковых картинок но ну, в данном случае что тут ракета что ли next и дальше то есть за каждый просмотр вы еще получаете от продукта 05 кредита друзья 05 кредита Здесь э, вы можете посмотреть, сколько у вас за просмотров э, кредитов, которые можете использовать для того, чтобы продвигать какие-то свои еще дополнительные бизнесы, если они у вас есть, сайты. Но я думаю, что в будущем компания может даже предложить такой вариант, если вы никакими уж бизнесами не занимаетесь, да, то вы можете кому-то передать эти свои рекламные кредиты, пакеты. Но это в дальнейшем мы посмотрим. Самое главное, что вы здесь это зарабатываете. Так, еще что очень важный момент здесь, так, так, так. Друзья, здесь важный момент в профиле, в профиле где вы можете увидеть, так, так, скажем, свои данные, свои данные, и которые можете под, подкорректировать, да, допустим, пароль так вот статистика еще статистики по моему вы можете видеть а, кто вот здесь вот кто ваш спонсор кто ваш спонсор так что еще здесь важно так еще важно матрицу показать вот здесь в профиле есть матрица где вы будете наблюдать как она у вас будет расти так Сейчас она крутится немножко ждем так ну вот такая вот матрица постепенно она будет расти до 21 уровня так что еще здесь но ну, в принципе для начала для регистрации думаю что достаточно но ну, все желаю вам успехов до следующих встреч Берите реферальную ссылку и регистрируйте. Регистрируйте, делайте сейчас задел. Тема просто огонь. Тема просто потрясающая.